Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами открываем торговую неделю, сегодня у нас понедельник. Я буду сидеть вот так вот, если вы не против, очень-очень жарко на улице. Сегодня у нас будет живая торговля, мы с вами а, выберем тему уже по а, ситуации. Может быть тема про уровень поддержки и сопротивления, может быть тема про перекрытие, может быть про мультифреймовый анализ или что-то еще. Посмотрим, как получится. Ну естественно, живая торговля всегда полезна полезно поторговать по одной и той же стратегии на разных ситуациях. Так мы набираемся с вами опыта. Я все же хочу затронуть сегодня тему мультифреймового анализа. А, некоторые люди уже, конечно, единицы, но все равно некоторые не понимают, как я вот смотрю часовые тайфреймы и захожу на 3 минуты, на 5 минут и так далее. Постараемся в этом видеоролике эту тему с вами разобрать. Смотрите, валютная пара британских фунтов в доллар доллар. Пятиминутный тайфрейм, видим здесь небольшую коррекцию вверх и общий тренд направлен у нас на понижение. Окей, давайте перейдем на часовой таймфрейм Что мы здесь видим? Видим, естественно, тренд на понижение в виде нескольких часовых свечей в данном месте а Давайте все будет у нас максимально подробно сегодня Здесь у нас находится область сопротивления И цена наткнулась на эту область Естественно, область сопротивления локальная Давайте перейдем на 5-минутный таймфрейм И посмотрим, что это у нас за область Здесь мы видим скопление, скопление как правило является очень сильной областью Цена у нас подошла к этому скоплению и сейчас мы ожидаем реакцию на понижение Давайте для начала зайдем на 7 минут а, Окей, смотрите, на часовом тайфрейме мы с вами, ребята, определили, что цена на движется на понижение Данное движение, вероятнее всего, является коррекцией Вот у нас общий нисходящий тренд, то есть цену давят на понижение Мы с вами на часовых тайфреймах, на более больших тайфреймах определяем потенциал движения цены Чтобы потом можно было уверенно перекрыться а, Но ну и не только, конечно, это для прикрытия делается Нужно смотреть всегда общую картину Помните, да, правило? Смотрите шире Все время смотрите шире, когда вы анализируете То есть мы видим общую картину на более больших тайфреймах Мы видим, куда цена идет в долгосроке Мы переходим на более меньшие тайфреймы И ищем точки входа Заходим в свои сделки Здесь я зашел от уровня сопротивления Недавно произошло пробитие области В данный момент у нас происходит ретест этого уровня И мы ожидаем реакцию на понижение Цена может зайти в эту область, немножко ее продавить, и зон для перекрытия у нас будет примерно в этом месте. Сейчас мы будем смотреть по ситуации. Сумма сделки 300 рублей, сумма для перекрытия. Остается 5 минут, пока что с вами ждем. Зашел я здесь до конца следующей 5-минутной свечи. Как вы помните, я захожу все время до конца жизни каких-либо свечей, поскольку я прогнозирую формирование паттернов и определяю импульсы. То есть здесь я увидел две неуверенных свечи на повышение, здесь у нас цена начала двигаться вниз, и я спрогнозировал, что у нас... А будет образовываться красная свеча, скорее всего, паттерн разворотный, и цена отправится на понижение. Вероятнее всего, при этих условиях это произойдет. Если не произойдет, у нас есть перекрытие. Опять же, я подбираю время экспирации на основе прогнозирования паттернов, возможных паттернов, которые могут здесь образоваться. Видите, здесь цена сработала только наполовину по нашему плану, то есть здесь мы словили свечу на понижение, но с большой тенью снизу. Я рассчитывал на уверенную свечу на понижение, поскольку сверху у нас находится область сопротивления. Все условия я вам уже сказал. Давайте с вами дожидаться. Итак, остается у нас 15 секунд. Все прошло по нашему прогнозу. То есть мы прогнозировали две свечи на понижение. Зашли мы до конца жизни данной свечи. И наш прогноз полностью оправдался. Сделочку у нас заходит в плюс. И давайте еще раз я в краткой форме расскажу анализ. То есть здесь у нас присутствует общая тенденция, которая направлена вниз на часовом тайфрейме. Мы с вами определили потенциал движения цены. Здесь находится локальная область сопротивления, которую можно четко увидеть на 5 минутном тайфрейме. Здесь у нас находится область Сопротивление Мы зашли от данной области на отскок Это у нас обширная область Но эту область можно разделить на две части Два уровня сопротивления То есть наша зона для перекрытий Недавно произошло пробитие уровня поддержки Ретест И мы зашли на реакцию вниз Думаю, здесь все максимально понятно Переходим опять к сумме сделки 100 рублей И смотрим ситуацию дальше Смотрите, валютная пара, австралийский доллар, японская иена Здесь у нас образуется интересненькая ситуация Давайте перейдем на часовой таймфрейм Что мы здесь видим? Цена у нас на часовом тайфрейме уходит в коридоре То есть был у нас тренд на повышение И образовался коридор Уровень поддержки и уровень сопротивления на, дан, на данный момент видно, что цена оттолкнулась от уровня поддержки И направилась на повышение То есть вероятнее всего она идет к уровню сопротивления Судя по данной тенденции движения цены Цена у нас движется, как мы видим, от уровня к уровню Переходим на 5 минуты тайфрейм Здесь мы видим локальный уровень сопротивления Давайте я его нарисую в данном месте находится локальный уровень сопротивления. Мы можем ожидать пробития этого уровня. Плюс ко всему мы видим, как у нас здесь происходит поджатие к данному уровню. Также мы не исключаем того факта, что э, у нас здесь может тренд развернуться и пойти на понижение. То есть здесь у нас минимум обновится и цена пойдет вниз. То есть тренд у нас развернется. Тренд у нас длится достаточно долго. Э, в данном месте происходит консолидация, но... Есть такая вероятность, но я думаю, что она не очень большая. Поэтому мы здесь будем заходить на пробитие уровня сопротивления. Заходим на повышение, на пробитие локального уровня сопротивления. Вот наш локальный уровень, мы заходим на его пробитие. Ловим с вами сразу же импульс на повышение. И зона для прикрытия у нас будет, давайте начерчу на платформе, в данном месте. Здесь мы будем скорее всего с вами перекрываться. Но посмотрим опять же по ситуации Напоминаю, что су существует вероятность а, смены тренда То есть обновление максимума и движение вниз Вот у нас минутный тайфрейм, здесь все видно более отчетливо Вот наш локальный уровень сопротивления Пробитие локального уровня Поджатие к уровню И так далее Ждем 4 минутки Естественно может произойти ложное пробитие Может произойти ретест уровня То есть ситуация еще далеко не ясна Плюс ко всему здесь, насколько я вижу, находится также а, небольшая область в которой происходило скопление. То есть данный уровень пробить достаточно трудно будет. И цена может скорректироваться вниз. Или цену и вовсе столкнут дальше на понижение. Но опять же, пока что цену толкают на повышение от уровня поддержки. Это то, что я вижу по часовому тайфрейму. Поэтому на более мелких тайфреймах мы рассматриваем потенциал на повышение и заходим сделками вверх. Здесь это понятно. Смотрите, цену импульсивно толкнули вниз. Это то, чего я опасался. А что мы делаем дальше? Перекрываться, я думаю, здесь не стоит, поскольку очень уж резко вытолкнули цену с уровня сопротивления. Итак, остается 7 секунд, импульс мы с вами поймали, но цену резко вытолкнули с уровня сопротивления. Произошел второй вариант развития событий, то есть здесь образовалась огромная тень сверху, которая указывает на то, что цену резко толкают на понижение. Перекрываться мы здесь не будем, просто ищем следующую ситуацию. То есть мне она уже здесь не нравится. То есть из-за тени, которая образовалась сверху, я больше не захожу на эту ситуацию, поскольку теперь потенциал Хотя бы краткосрочно направлен на понижение. Цены какое-то время будет толкать здесь вниз. Возможно, даже произойдет та самая смена тренда, о которой я говорил в начале. Поэтому мы просто пропускаем эту ситуацию. Ничего страшного в этом нет. Обратите внимание, что я остался на той же сумме сделки. То есть э, перекрытие, это, ребятки, не Мартин Гейл. Мартин Гейлом мы не пользуемся. Перекрытие – это нечто другое. У меня есть куча видеороликов на эту тему. Смотрите, валютная пара евро, податский фунт. Здесь можно рассматривать движение на понижение. Слева мы видим импульс вниз, достаточно сильный. В данный момент происходит коррекция на повышение. Здесь находится у нас, опять же, локальный уровень сопротивления, от которого можно зайти вниз. Судя по всему, здесь цена пыталась пробить уровень сопротивления, но цену резко вытолкнули, и цена вернулась в диапазон. Давайте зайдем в сделку на 7 минут на понижение. Подготовим перекрытие. Переходим на часовой тайфрейм. Что мы здесь видим? В принципе, та же самая картина. Здесь находится у нас область сопротивления. Было ложное пробитие, это видно по тени сверху и теперь цену толкнули на понижение Смотрим 30 минутный тайфрейм, что мы видим здесь? Здесь у нас образовалась уверенная свеча на понижение Вот она И данный паттерн указывает мне на понижение То есть тень сверху на зеленой свече, тень сверху на красной свече и уверенная свеча на понижение Цену здесь толкают на понижение и данное движение вверх скорее всего является только коррекцией Поэтому заходим мы на понижение. Рассматриваем движение на понижение. Уловим с вами опять же импульс вниз. Зашли мы здесь, кстати, до конца часа. Можем поймать импульсы на конце часа. Напоминаю, что на открытии и закрытии часовых свечей частенько происходят сильные импульсы. Итак, сейчас у нас будет 3 часа. Давайте откроем экономический календарь. На всякий случай. Это я не сделал... До торговой сессии, к сожалению, это была моя ошибка. Новости, новости, новости. Новостей в ближайшее время нет, все отлично. Единственное, через 19 минут выходят новости по канадцу, две головы, но это не особо критично. Кстати, ребятки, вы меня спрашиваете, как пользоваться экономическим календарем. Я, конечно, не понимаю, что здесь сложного, но смотрите, мы просто не торгуем, если выходят новости. За час до и после важных новостей рекомендуется не торговать. А, новости в одну голову – это низкая волатильность, то есть, то есть они достаточно слабенькие Новости в две головы а, – средняя, умеренная волатильность И новости в три головы – это высокая волатильность, они влияют на рынок значительно То есть желательно, если вы видите новости в три головы, за час до и после этой новости рекомендуется не торговать А лучше за три часа до и после Так что все достаточно просто Итак, остается 10 секунд Словили мы реакцию на понижение Дожидаемся конца сделки И сделочка у нас заходит в плюс Переходим обратно к первоначальной сумме сделки 100 рублей Итак, ребятки, два плюса и один минус словили. Не очень, конечно, большая прибыль Но, тем не менее, сегодня у нас понедельник в понедельник торговля у меня идет крайне опасно Итак, напоминаю, что такое мультифреймовый анализ Мы смотрим более большие таймфреймы Напоминаю, что нам нужно три таймфрейма Основной, а второстепенный и незначительный Мы смотрим три таймфрейма На часовом таймфрейме, к примеру, мы определяем потенциал движения цены И то, куда у нас цена движется в долгосроке на основе этого мы принимаем с вами решение а, насчет наших перекрытий, и не только насчет перекрытий, мы просто смотрим более большую картину, чтобы убедиться в нашей сделке. Далее мы переходим на второстепенный тайфрейм, к примеру, 5 минут, и здесь смотрим уже а, более такую подробную картину, более близкую картину, смотрим области поддержки и сопротивления, смотрим наши точки входа и так далее. Подбираем время экспирации, и при желании вы можете перейти на минутный тайфрейм, то есть незначительный, и там подобрать уже более хорошую точку входа или посмотреть что-то, что вы не увидели на 5-минутном тайфрейме. Вот так все это работает. То есть мы заключаем сделки небольшим временем спирации следуя за ценой. А, и мы определяем, куда цена идет на более больших тайфреймах. Это и есть мультифреймовый анализ. И вот как это работает. Надеюсь, те люди, которые этого не понимали, сейчас это поняли.